итак друзья всем всем привет и сейчас я бы хотел бы вам, с вами поговорить по поводу моих проектов по поводу канала данное видео я записываю без сценария вот поэтому извините если будут какие-то запинки какие-то неловкие ситуации например как здесь во-первых, а, во поговорим про CounterMine, что с ним сейчас. А, CounterMine сейчас опять же находится в альфа, открытом, открытом альфа-тестировании. Приходит очень много игроков, так как я завел себе TikTok. И TikTok это та платформа, где ты можешь раскрутить себя очень быстро. Я выложил видео где-то утром сегодня. И оно уже набрало практически 100 тысяч просмотров. То есть сейчас на нем уже 97 тысяч на момент записи видеоролика. Когда я уже смонтирую видео, скорее всего там уже будет более 100. Так вот. Я оставил ссылку на Discord и начинают приходить люди. Все начинают играть, но вот и возникает проблема. Сервер рассчитан на 10 игроков. Ребят. Uh, я бы сейчас бы хотел бы пояснить, почему он рассчитан именно на такое количество. Во-первых, Counter-Man я не рассчитывал как глобальный какой-то проект, но в итоге вышло то, что он э, вышел на какой-то другой уровень, на который я не планировал. Uh, почему именно на 10 человек? Потому что в стандартном режиме, в CSGO, в соревновательном режиме у нас, соответственно, 5 на 5, да? Вот. Uh, и я не рассчитывал то, что будет такой вот, uh, актив. Но люди начинают жаловаться, и при этом вы не понимаете самой сути. Сервер и так начинает лагать, когда на нем uh, 10 человек. Он не успевает прогружать. Там задействуется очень много процессов. Во-первых, те же самые руки. Uh, нет, начнем не с этого. Начнем с того, что сервер написан на датапаке, а не на плагине. Датапак, uh, он uh, не знаю во сколько раз хуже, но определенно хуже, чем плагины. Uh, и в первую очередь по оптимизации. Uh, вот. Но я почему-то использую датапак, мне так нравится, я так буду делать. вот. Итак, продолжим. В датапаке у меня постоянно процесс идет э, отслеживание того, чего вы держите, какое именно оружие. То есть записывать мне постоянно э, в соответственно, задачу, сколько у вас патронов, сколько у вас патронов в инвентаре, э, сколько у вас э, здоровья, сколько у вас брони. То есть у меня кастомная система здоровья, кастомная система брони, то есть всякое такое подобное. И это постоянно приходится записывать, высчитывать. Когда вы стреляете, высчитывается траектория полета пули. Это тоже довольно-таки важное. То есть и там даже есть система прострелов. Это тоже довольно-таки затратно. И это довольно-таки сильно нагружает систему. Вообще, я уже даже не говорю про сам код матча, про код закупки, про код главного меню. Я про это все вообще сейчас не говорю. Мы сейчас возьмем только матч, то есть самое э, трудозатратное. А, также, ну, также вот трудозатратным является, как я уже говорил, система оружия. То есть, когда вы стреляете, также высчитывается, а, ну, а, не только траектория пули, но если вы попытаете по игроку, то высчитывается, в какую часть тела вы попали. И это, ну, опять же, как-то трудозатратно. Я, ребят, я стараюсь оптимизировать этот пак, как могу, но не уверен то, что будет больше, чем 10 человек на сервере. Вот. А, далее. А, поговорим про обновления. <coughs> И про баги. <coughs> Пацаны, вы.. А... Ну, вы постоянно начинаете писать про добавление нового вида оружия, как бы. Поймите, ребята, во-первых, это надо сделать модель. Модель я стараюсь делать качественно, и чтобы было приятно ее держать в руках, чтобы ты чувствовал, то, что это именно оружие, а не какая-то какая пуколка. Потом надо написать код, добавить звуки. Это звуки перезарядки, звуки стрельбы, звуки стрельбы на дистанции, замечу, то есть система звука также присутствует. А, затем надо написать в, в покупке, то есть э, в закупе, а также написать в лобби, то есть как э, ну, в инвентаре, то есть когда мы выбираете скины, вы соответственно видите оружие и на нем какой-либо скин, то есть либо же его соответственно нету во первых это как бы трудно а, написать все это так что ребята извините вот далее перчатки вы просили меня добавить перчатки ребят перчатки будут перчатки будут я их добавлю все будет хорошо а, перчатки будут новые типа оружия также будут все будет новые карты все будет но соответственно надо для этого время если мы вот сейчас затронем другие сервера, например, как Tesla Craft, то такие вот сервера я, если честно, осуждаю. Они вообще сейчас не обновляются, нет у них каких-то особых игровых механик. Вот. Также, ребят, говорю про counter -Man. Когда люди новые заходят, пожалуйста, не пишите, не спрашивайте, как установить текстурпак. Вы попробуйте просто потыкать на кнопочки. Просто посмотрите в Дискорде. Может где-нибудь там есть ссылка, где-нибудь есть IP, где-нибудь есть версия, на которой надо играть. Сейчас поколение вот это вот комьюнити Майнкрафта, мне кажется, оно отупело. Либо же мне попадаются такие люди. Вот... Короче, ребят, не задавайте глупых вопросов. Э -э вот. Затем, что еще? Меня бесит то, что люди э -э не читают правила, э -э когда заходят на сервер, а потом жалуются, почему их забанили. Ребят, вас... Если вас забанили, значит, на то была причина. Здесь... Э -э я считаю, э -э то, что делают модераторы они это делают правильно я поставил модерацию но ну, модераторов тех людей которым я доверяю вот так что я думаю то что они хорошо справляются со своей работой и ребят вообще в принципе читеры там бака юзеры я не понимаю зачем вы это делаете вы себе мешаете играть и другим людям Давайте все будем играть нормально. Все у нас будет тогда хорошо. Вот. Э, и сейчас <как> хотел бы поговорить немножечко про канал. И также про counter э, Всем спасибо за 500 подписчиков. Я всем благодарен. Благодарен также за донаты. Всем спасибо. Я, я ценю вашу поддержку. Но нам придется расстаться где-то на 2 месяца. Я уезжаю в образовательную организацию чтобы, соответственно, учиться, получать образование. я уеду на два месяца и постараюсь поддерживать связь, ребят, ничего не обещаю, но, как бы, во-первых, обновлений не будет, видео не будет, вот. а так как я не буду находиться дома за своим рабочим местом, но буду стараться поддерживать с вами связь и как-то с вами контактировать. Uh -huh, uh -huh. Вот, соответственно, CounterMind тоже будет пока что без обновлений. Но когда я приеду, ребят, я вам обещаю, будет все круто, будет много нового контента. Вот. И еще, ребят, когда вы заходите на сервер и говорите, то, что сервер говно. Так вопрос: зачем вы играете? Вы берете и говорите это прям в открытую. И как-то у меня уже было столько моментов, когда я просто хотел взять и удалить этот контрмайн и просто не мучиться. Но не знаю, что-то меня сейчас наоборот подталкивает. Я думаю, то, что все у нас будет хорошо, все будет отлично. Вот такое вот <маленькое>, маленькое разговорное видео на 10 минут у нас вышло. Ну, практически на 10 минут. Если вы посмотрели, то я вам благодарен. Значит, вам интересен мой контент, наверное. Не знаю. С вами был Banano One. Подписывайтесь, ставьте лайки, играйте на моем сервере. Всем удачи, всем пока.